10 лет назад, когда спорткар Mazda RX-8 сняли с производства, многим казалось, что на этом роман японской компании и роторного двигателя Ванкеля закончился. Разговор о том, что такие агрегаты вернут в строй в том или ином качестве, звучали часто, но до дела пока не доходило. И вот недавно на автосалоне в Брюсселе Mazda показала новинку — кроссовер с непростым названием Mazda MX-30 и Skyactiv-REV. Фактически это расширение семейства уже серийной модели. Mazda MX-30 до сих пор продавалась как мягкий гибрид с обычным бензиновым двигателем или как чистый электромобиль. А теперь дебютировала роторная модификация. Самая интересная ее часть – это гибридная силовая установка, в составе которой работает новая версия роторно-поршневого двигателя. Полвека назад многим казалось, что за такими моторами будущее. При небольших размерах и массе агрегаты обеспечивали высокую для того времени мощность. Однако быстро выяснилось, что у медали есть и обратная сторона: высокий расход масла и небольшой ресурс. Преодолеть эти проблемы полностью так и не удалось, в том числе и компании Mazda. Однако в новом кроссовере двигатель Феликса Ванкеля хоть и установлен под капотом, однако не связан с колесами напрямую и выполняет функции генератора. Тут-то и пригодились его компактные габариты и небольшой вес. К тому же мотор работает на постоянных, оптимальных для этой конструкции оборотах, а это позволяет минимизировать проблемы с расходом масла и износом деталей. В составе гибридной системы роторно-поршневой генератор подзаряжает батарею емкостью без малого 18 квт часов которая на полной зарядке даст 85 км хода на электротяге. Характеристики самого двигателя не поражают воображения: всего 75 лошадиных сил при объеме 830 кубических сантиметров. Однако это всего лишь генератор. А непосредственно колеса вращает 166-сильный электромотор, установленный на передней оси. И с учетом бензинового удлинителя хода роторная мазда проезжает около 600 километров против 200 у чистой электрической модификации схожей мощности. Кроме того, гибрид с двигателем ванкеля на 17 килограммов легче электромобиля и чуть быстрее в разгоне. Первую сотню такая машина набирает за 9 секунд с небольшим, а вот максимальная скорость у обеих версий ограничена на уровне 140 км в час. Все-таки хорошо, что хоть кто-то еще продолжает экспериментировать с автомобильными двигателями внутреннего сгорания.